Новые поправки правил дорожного движения исключают любые двойные толкования того, как именно водители должны уступать дорогу пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому переходу, нужно снизить скорость и пропустить не только идущих по нему людей, но и тех, кто только ступил. <звёк> Пошел нахуй! Давай поставим это тоже в сюжет. Да. <с плёк> <плёк>